Как я сказала, прошла женский курс Виталия Бамбура. Мне кажется, что это первый такой курс именно женский в Беларуси, по крайней мере. Раньше я нигде такого не видела. И это хорошо, что это именно женский курс, что у нас именно женская группа была. Потому что этой информации, к сожалению, в нашем обществе очень мало. Потому что ну, женщина и мужчина это, скажем так, две параллельные вселенные. И Сейчас э, никто не учит э, этим знаниям, mm -hmm. как быть женщиной. Крайне, мне этой информации не хватало. И я этого курса ждала и наконец попала на него. Что мы тут делали? Мы прорабатывали родительские сценарии, травмы, отношения с родителями, отношения с мужчинами, с бывшими, с нынешними. Э, разрабатывали, обсуждали роли жены и мамы возлюбленной Это все было очень-очень полезно. Информация была действительно уникальная. Такое, скажем, очень сложно найти в какой-либо литературе. Кроме того, поскольку группа женская, то у нас была возможность наблюдать за э, обсуждением, участвовать в обсуждении с другими женщинами, с похожими или непохожими ситуациями делиться опытом, перенимать их опыт, и это тоже очень было как бы ценным для развития. Ну и что могу сказать, вот, прошла курс, чувствую себя очень хорошо, вот как будто бы выходит такой блок большой, такого пробела какого-то, незнания снялся и ну, помимо проработки психологическая еще я понимаю теперь что вот каждое занятие мы ну, действительно оставили какой то важные вопросы и очень как бы много пришлось задуматься о том о чем не задумывалась раньше ну и да конечно я считаю что этот курс меня изменил как личность как женщина спасибо